Я не согласен с Николаем Николаевичем, который сказал, что нужно борьбу в, а, против коррупции а, отдать генеральной прокуратуре. Я абсолютно убежден в том, что должен быть национальное бюро по борьбе с прокуратурой, которое должно быть высшим органом. И подчиняться оно должно только президенту и а, лидерам крупнейших политических партий. То есть в наблюдательном совете должны войти вот эти люди. И только таким образом мы сможем поставить а, во главу углу, в угла борьбу с коррупцией. Второе, вы должны понимать, что чиновники как дети, а дети это такие люди, которые, сколько ты им не говори, как себя вести, будут они себя вести, как ты себя ведешь. И борьбу с коррупцией нужно начать с президента. И если ваши друзья начинают быть самыми богатыми друзьями в этой стране, то вы никогда не добьетесь того, что люди поймут, что вы начинаете бороться с коррупцией. И поэтому вот эта клановость, это возможность, если ты какой-то родственник или друг президента, то получать огромные барыши и государственные заказы должно быть прекращено. Тогда все точно поймут, что президент настроен на борьбу с коррупцией. Я абсолютно убежден в том, что нужно сделать, что сказал Геннадий Андреевич. Нужно срочно ратифицировать 20-ю статью соглашения о борьбе с коррупцией, которую предлагает ООН. И вот именно в этом есть основное скажем так, полномочия с сотрудничества с западными странами, борьба с коррупцией. И Геннадий тут очень ярко рассказал о борьбе китайских коммунистов с этим злом. Вот эти методы надо применять. Мы точно знаем, что в таких коррумпированных странах, как Сингапур, даже некоторые российские, то есть советские бывшие республики, удалось побороть коррупцию, если есть политическая воля. И такая воля есть у нашей партии и у кандидата-президента, которого вы взглянули. Нужно только нам получить э, большинство при выборах. Причем вы должны понимать, что мы на самом деле боремся не с какой-то политической силой, другой, которая нам противодействует, а именно с коррупционерами. Потому что коррупция стала основой нашего государства. Несколько лет назад ко мне пришел один человек, который сказал, слушай. 5 миллионов долларов, и ты член, станешь членом общественной палаты Российской Федерации. Через несколько месяцев я его увидел как члена. И у меня был выбор, либо построить детский сад, либо стать членом общественной палаты. Я выбрал детский сад. И я думаю, что никаких плохих бизнесменов, которые коррумпируют хороших чиновников, у нас не существует. Весь бизнес поставлен в ситуацию, где, если ты хочешь, чтобы развивался твой бизнес, ты должен либо быть родственником или другом какого-то чиновника, либо платить сумасшедшие взятки. Причем один из наших теперешних оппонентов, известный журналист, как-то в передаче, в прямом эфире сказал, ну вы же тоже платите взятки. Он даже представить себе не может, что можно заниматься бизнесом в России и не платить. И это надо срочно менять, потому что бизнесмены не будут развиваться в этой кислотной среде. Когда жены губернаторов когда родственники крупных чиновников или там э, люди которые близки э, к власти начинают обогащаться только потому что они имеют родственные связи это не будет это отсутствие справедливости как помните наш главный лозунг это справедливость родина народ поэтому борьба с коррупцией это основное то что мы в своей программе выдвигаем мы может быть не пишем это как писать знаете как что должен быть чистый воздух Писать это в программе не нужно, но я вам гарантирую, что если мы придем к власти, в борьбе с коррупцией будет дано первое место, и мы победим. Спасибо. Мы хотели бы вам сказать, что КПРФ возмущена. Грубейшим нарушением избирательного законодательства мы направили заявление в Центральную избирательную комиссию и считаем, что вообще-то ЦИК для того и получает деньги и вся его вертикаль, чтобы смотреть за равенством кандидата. У нас агитация в СМИ вообще-то с 18 февраля. Но у нас, во-первых, один кандидат все время в эфире, то он упался, то он что-то возлагал, то с кем-то беседовал. Мы считаем, что это грубейшее нарушение закона. И э, даже информационно обязаны равным образом представлять. Вы видите, что Грудинина нет. Клевета на Грудинина как 90-е. Наверное, это потому, что представители СПС из 90-х сегодня возглавляют внутреннюю политику. Мы возмущены и считаем, что в условиях, когда элита очередями предает Путина, вы знаете, что сегодня в лавалете, Выстроилась очередь российской олигархии за покупкой гражданства Мальты. Что такое Мальта? До 1974 года это колония Великобритании. То есть это филиал Великобритании. Но мы считаем, что в этой ситуации нужна э, вообще-то, борьба программ в эфире, чтобы люди, которые разуверились во всем, видели путь в будущее. А в данной ситуации, в принципе, мы считаем, что идет просто произвол и под разговоры о Трампе, куда, кстати, три председателя комитета отправятся в Вашингтон для поиска, наверное, каких-то нюансов, опять же, для финансовой олигархии в начале февраля, и мы считаем, что это тоже неправильно. Но мы настаиваем на дебатах в эфире, мы считаем на равном представительстве в новостных программах, и мы считаем, что необходимо изменение экономического и политического курса страны. Пожалуйста, Валерий Уважаемые коллеги, ну действительно сегодня на пленарном заседании будет рассматриваться в том числе один из законов, касающихся выборов. Я считаю, что лихие 90-е, которые все хают, я не, сейчас не слышу ни одного олигарха, ни одного патриота, который бы не сказал негативно о лихих 90-х. Вот традиция проведения выборных кампаний по сценарию лихих 90-х, как заложили так, я считаю, так оно и продолжается и сегодня. Я считаю, что диктаторский режим, авторитарный режим вообще не терпит конкуренции. И поэтому я считаю, что пошел э, массовая грязь на нашего кандидата. Грудинина Павла Николаевича, они почувствовали, что это реальный конкурент, что это человек, который может добиться огромного авторитета и завоевать большинство. И пошло Мочилово. Вот этот понос, который сегодня мы видим из средств массовой информации, причем что плохо, на наш взгляд, он идет с телеканалов в государственных. Никто не разрешал государственным каналам заниматься черным пиаром. Никто не разрешал государственным каналам обучать политтехнологов прямо с экрана, как бороться с Грудинином, что говорить, на какие акценты расставлять и так далее и тому подобное. Мы не говорим о соцсетях. Это позорно, это недопустимо. И если мы считаем, что общество у нас гражданское, и есть законодательство выборное, тогда давайте его соблюдать. Мы категорически против лихих 90-х в технологиях выборной кампании 2018 года. Достаточно наелись, накушались этих лихих 90-х. Мы категорически это возражаем. Один из законов, как раз у меня сегодня я буду докладывать, это закон, который запрещает и ограничивает Занятие должности учителям высших учебных заявлений в школах, тем, которые попались на фальсификации на выборах. У нас более 90% избирательных участков в школах, в вузах. У нас более 90% членов комиссии – это учителя. и Их за руку хватают, преступления совершаются, они продолжают учить наших детей, внуков и правнуков. Этого нельзя допустить. Вот с таким законом сегодня я выхожу, и мы, фракция Компартии Российской Федерации, предлагает ужесточить меры к таким фальсификаторам. Это преступление высшего, так сказать, статуса. Это захват власти. А во всех нормальных государствах, не диктаторских, захват власти, значит, последствия его, расстрел. Расстрел. Это высшая мера. А у нас даже сегодня в нет запрета на занимаемой должности учителя-преподавателя, когда попался на фальсификации. Вот этот закон как раз мы будем докладывать. Итак, начинаются выборы, выборы высшего должностного лица нашей страны. И каждый человек будет выбирать не конкретного человека, кандидата, он будет выбирать свою будущую жизнь. И будет решать, оставить вот эту сегодняшнюю систему, политическую, экономическую, социальную, или ее надо изменить. Мы говорим, что систему надо менять. Давайте посмотрим на последние события, страшные события в образовательных организациях нашей страны. Я более 30 лет отработала в школе учителем, и мне больно сегодня Говорить об этом сначала Перм, столько вот искалеченных детей, учитель в тяжелом состоянии, затем Челябинск, по в школе, теперь Бурятия, ученик с топором пришел разбираться, решать свои проблемы. Что это? Откуда это? Это пришло из нашей системы, которая навязана нам и со стороны Запада, и со стороны наших либеральных правителей. Что это за система? Это система жестокости, бездуховности и антипатриотизма. Вот говорят об охране. Понимаете, сколько бы мы металлоискателей не поставили у входа в школу, Проблему это не решит, потому что от внешнего мира мы сможем школу огородить высоким забором, колючей проволокой. Мы это сделаем. А кто защитит от тех негативных явлений, которые сегодня имеют место быть внутри школы? А это уровень воспитания. Мы не один раз выходили с законопроектом об образовании. Об ином образовании, который действительно учит, который воспитывает ответственность. Но, к сожалению, наш закон принят не был. И до сих пор мы не сможем настоять на то, что нужно менять систему в образовании. Та система, которую создавал Фурсенко и Ливанов, эта система сегодня дает вот этот взрыв. Это как нарыв, который... Зрел-зрел и лопнул именно сейчас. Что дальше будет? Я думаю, что поток кровопролития вряд ли остановится, пока мы не примем кардинальные меры, а именно и не изменим нашу систему образования. Мы сколько раз вносили законопроект. Дайте возможность классным руководителям в школе работать с детьми, а не с бумагами. Огромный вал отчетов, огромный вал разных э, дневник.ру, журнал.ру. Классному руководителю некогда поработать с живым ребенком, а тем более некогда поработать с семьей. Охрана сегодня в школе – это вахтер. А мы считаем, что это должна быть централизованная организация, и меры должны быть здесь комплексные, начиная с воспитания и заканчивая теми профессионалами, которые должны находиться на этих постах в школе для охраны детей. Наша задача, задача КПРФ сегодня не «Дом-2», Привести в школу вместе с Ксенией Собчак и в большую политику, а наши принципы доброты, сочувствия, сопереживания и хороших качественных знаний.